Здравствуйте! Доброе время суток! Сегодня с вами гармоничная среда, среда в гармонии. И я, Татьяна Шаповал, хочу поговорить сегодня с вами на тему э, «Искусство слышать своих детей». Чем это обусловлено? Почему мне захотелось с вами поговорить именно на эту тему? Ну, видимо, запросы от клиентов навеяли, что «пора бы уже». Какой ритм жизни у нас в большинстве своем? Школа, уроки, кружки, каникулы, на каникулах опять уроки, школа, кружки, и опять каникулы, и опять уроки, и так бесконечный круг, в котором задействованы и родители, и дети. Что слышу от своих клиентов? Не хочет учиться? «Умный, но ленивый», «Не хочет ходить в школу». И, конечно же, у меня возникает очень много вопросов. «Почему не хочет ходить в школу? Что значит ленивый?» «А на все ли уроки он не хочет ходить? Или избирательно как-то?» «И не хочет учиться вообще? Или что-то определенное, какие-то предметы?» И, конечно же, когда начинаем глубже раскапывать эти моменты с клиентами, выясняется, что в школу-то ходить он хочет, только когда английский, у него так горло болит, что просто невыносимо присутствовать на этом уроке. А чтение, ну да, читает, сам сказки старается. А вот по скорочтению он не успевает почему-то. У всех детей 40 слов в минуту, а у него всего 20. Ай-яй-яй. И вот, вот честно скажу про скорочтение. Вот я не понимаю, нафига оно нужно. Вот честно, потому что когда человек быстро читает, он не запоминает, этому учиться надо длительно, но никак не девятилетнему ребенку, который протараторил количество слов, что там было написано, а Бог его знает. О чем он читал, непонятно. Для меня важнее в этот период, когда дитё учится, учиться – это тоже наука, чтобы он понимал, что он читает, и интерес был у него читать, неважно, одна страничка или десять. Для меня еще важнее, чтобы он четверо, четверостиших умел Учить, потому что, да, это развивает сразу несколько у нас сфер и головного мозга, и память, и воображение, и фантазию, и все-все-все. Стихи учить, да, адекватные стихи, красивые стихи, которые сложены в рифму, а не что попало. Да, я за это. И, эм, да, не идет ребенку математика, не идет в 9-10 лет никак он не понимает ту математику, но э, пироги печет, находит в интернете рецепты, э, идет в магазин покупает продукты, значит читать умеет? Отлично. Считать умеет, потому что нужно рассчитать ингредиенты, нужно пойти в магазинчик, дать денежку, получить сдачу, рассчитать продукты и так далее. В этом у него математика супер. Эм, зачастую еще мы немножко эм, путаем, что э, дело-то не всегда бывает в наших детях. Не забывайте, что обучение в школе – это процесс двусторонний. И учителей такие же, они такие же живые люди, как и мы. И учить это дар. Это правда нужно уметь доносить, элементарно любить детей всех. Не предвзято к кому-то одному относиться или к другому, а правда, любить всех такими, какие они есть и замечать разные их стороны, их, где в чем-то они сильны, в чем-то они не очень сильны. Не хочет идти в школу, сил нет, что-то, мама, я устал, и голова болит, и что-то еще болит. Зато на те кружки, которые он выбрал сам, бежит бегом. И после двухчасовой тренировки по тэквондо, по танцам, по еще каким-то быстрым видам спорта, энергии столько, что не знаешь, куда девать. Вопрос. Энергии идти в школу нет? А на любимые кружки, на любимое занятие есть на рисование, на какое-то выпиливание. То, что ребечо выбрал сам, да, у него энергия на это есть. Еще что пугает детей, это все-таки, да, в нашей школе есть оценки, оценочная система знаний. Ну, мало того, что ребенка оценивают учителя, еще и некоторые на весь класс, в уничижительной, в унизительной форме это говорят. Еще и дома родители это же подтверждают, даже если не вслух, но своей внутренней тревогой, своим внутренним, своими внешними действиями они это подтверждают. И тогда вопрос. Что они видят больше, родители, недостатки или достоинства, сильные стороны своих детей или все-таки зацикливаются на слабых сторонах своих детей? И тогда для меня тут тоже к родителям вопрос, почему им так важны 10, 11, 12 в табеле. Недавно с соседкой зашел разговор, ей 78 лет, она обалденная женщина, я ее обожаю. Зашел разговор про учебу, она вспомнила своего сына, который мой ровесник на сегодняшний день. Про говорю, у Светланы Васильевны, честно, вот за все мои 40 с хвостиком лет, лет теорема Пифагора мне вообще не пригодилась никогда. Нет, я не призываю к тому, что если математика не идет ну ⁇ если физика не идет ну ⁇ нет, прикоснуться к этим наукам необходимо. Какие-то основы, что такое физика, что она делает, для чего она нужна, я за. Что такое химия? Не знаю, как сейчас в школах, я обожала химию, потому что у нас была лаборатория вместе с пробирочками, там что-то менялось, окрашивалось, что-то шипело, булькало и так далее. Это было очень интересно. Либо нам с химичкой повезло, не знаю. Но я даже в олимпиадах участвовала, при том, что английский натягивался у меня еле-еле 4 с минусом. Зато по химии и биологии я участвовала в олимпиадах. Мне было это интересно, и это было мое. И да, я не математик. Каким-то чудом закончила школу без единой тройки. Да, такая вот где-то твердая четверка, где-то не очень. И физика, да, она есть. Но пусть она там и будет, она ко мне никакого отношения сейчас не имеет и никогда не имела поэтому какую вы значимость придаете оценкам как вы своего ребенка оцениваете так и они будут впитывать это видя на вас огорчают вас не огорчают вас и отсюда будет и манипуляция и шантаж и отношение к болезням потому что когда ребенок говорит я болен он сто процентов останется дома еще и получит заботу мамину внимание мамина и будет то делать он что да то что хочет что я вам еще хотела рассказать по этому поводу и большинство в таких ситуациях родителей сопровождает чувство вины тревога страх за будущее своих детей это их чувства родительские. И к детям они не имеют никакого отношения. Ребенку абсолютно все равно, выучил он тот английский или не выучил. Его не беспокоит, учи английский, тебе же он пригодится. Он не знает, пригодится он ему или нет. Поэтому он ему просто сейчас не интересен. А точно так и математика с алгеброй. Математика, алгебра, физика – это такие науки, что если одну тему пропустил, в другую идти сложно. И тогда вопрос, может быть, стоит вернуться назад, подобрать репетитора, который сможет найти к вашему ребенку подход и как-то скоординировать это вдвоем с сыном или дочерью? Да, еще то, что я уже говорила ранее О учителях, которые не умеют доносить Вот они пришли, оттарабанили, Кто понял, кто не понял, им все равно Они поставили какие-то оценки детям Иногда бывают это заниженное Иногда бывают это завышенное Их не волнует Понял ребенок тему, не понял ребенок тему ну, к сожалению, да Это наши обычные школы еще один момент, который я вам хотела рассказать, это не забывайте, что у каждого скорость восприятия мира каких-то наук своя. И зачастую очень часто бывает, что у энергичных, быстрых, таких как жизнерадостных родителей бывает спокойный, замедленный ребенок. Или наоборот, у спокойных родителей бывает такой супер энергичный ребенок, которому сейчас один кружок, через два часа второй кружок, и там футбол, а там теквондо, и много энергии, и его все равно прет, ему все интересно, и ему все надо. Как здесь быть в этих взаимоотношениях с детьми? Ну, во-первых, пользуйтесь ресурсом, который есть вокруг вас. Это в виде бабушек. Дедушек, не отодвигайте их, не отталкивайте. Рассмотрите вариант, есть такое понятие, вот у моих знакомых очень много есть такое понятие, как вечерняя няня. Что она делает? Она забирает его со школы и просто водит по кружкам. Один кружок, второй кружок и приводит его домой там к 7-8 часам, когда и родители приходят. Это тоже, на мой взгляд, хороший вариант. Есть соседка которая тоже своего ребенка вводит туда же. Можно как-то с ней по договоренности э, скоординировать. Есть при школе много кружков, да, где ребенок может после продленки или уроков забежать на какие-то кружки. Рассматривайте любые варианты. Ведь ваша тревога, она связана не с вами, что вы плохая мама, либо у вас недостаточно времени. Она связана с будущим, а какой он будет, а куда он пойдет, а каким он пойдет. И здесь, ну мы не можем отгадать, мы не можем знать, кем он будет, каким он будет. Помочь ему узнать мир? Да, мы можем. Но учитывая его особенности темперамента, учитывая его особенности характера, учитывая его интерес, что ему нравится, что ему не нравится. Многие родители падают в обморок от того, что «Ой, мой сын хочет на бальные танцы». Да слава Богу, пусть идет. Это только его разностороннит, расширит мир, мировидение. Пусть попробует. Не значит, что он будет туда ходить и будет великим балеруном. Нет. Но дайте ему попробовать. Одно-два занятия. Пусть попробует, пусть вкусит смак того или иного кружка. Еще какая штука я заметила в работе с клиентами? 90% мам-пап пытаются реализовать в детях свои мечты. Никогда не забуду, когда у меня была шикарная женщина, ходила, приходила ко мне на консультацию с тем, что дочь, 8 лет прозанимавшись в балете, вдруг в 13 лет решила, все, хватит, мне это неинтересно. И когда я с ней дальше работала, разговаривала, оказывается, ее мечта была с 6 лет заниматься балетом, но в их маленьком городке балетной школы не было. И по итоге нескольких сессий, чему я очень рада, в свои 43 года она пошла в балетную студию. И все довольны и счастливы дочка ее мечтала вместо балета заниматься конным спортом и она нашла э, тренера она нашла куда ходить и она с удовольствием ездит на конный спорт а мама с удовольствием уже третий год ходит в балетную студию не реализовывайте реализовывайте свои мечты не надо в детях их реализовывать не бойтесь э, пробовать и вы сейчас Разнообразие такое у нас, что можно выбрать по своим детским желаниям и мечтам. И никто вас не осудит, и никто на вас не посмотрит косо-криво. Ну как это я в таком возрасте пойду? Идите смело, идите реализовывать ваши мечты, идите реализовывать ваш интерес. И замечайте своих детей. Будьте на их стороне, потому что они у вас одни. На этом все. Пишите, с удовольствием отвечу на вопросы. С вами была я, Татьяна Шиповал, студия «Гармония».